Если э, судить, закономерно или нет, дали награду MVP Каваю Ленарду, то можно здесь разделять сам плей и финальную серию на первые два матча финальной серии и оставшиеся матчи финальной серии. Если говорить о первой части, то есть о первом и втором матче, то естественно никто не рассматривал бы Кавая Ленарда даже как претендента учитывая его игру. Он набирал там по 9 очков, там несколько подборов делал в среднем за матч. Но ключевым для него была оборона, его защита против Леброна Джеймса. Он с ней, в принципе, довольно успешно справлялся. Но, как повторюсь, как претендент на МВП, он не рассматривался. Если говорить о том, что произошло с ним после второго матча, я не знаю, что ему говорил Попович, говорил ли ему что-то какого дополнительного мотивационного для, для него нашел. Но мы видели другого кава Ленарда, который бросает с периметра, который не боится брать на себя инициативу, который смело идет под кольцо, забивает э, мясные данки в стиле самого Леброна Джеймса, которого он держал, который забивает гениальные пудбеки, мы видим. Ну, это был другой кава Леннард. И этот второй кава Леннард действительно являлся, являлся претендентом на награду MVP, и он ее получил. Мог ли я это предположить Ну, наверное, пожалуй, нет. Я себя отношу к консерваторам в этом вопросе. Я бы отдал награду МИПТ ему. Все-таки он как бы уже подходит к завершению своей, своей карьеры, а Ковальяну да, еще все впереди. Но лига решила так, и в принципе ну, мы, мы это решение принимаем, мы не можем оспорить его. И, конечно, Кавай заслужил эту награду за три последние игры. Его 20, его 10 подборов доминирующая игра на своей половине площадки на под кольцом с э, Майами. Ну, молодец, что я могу сказать. Видископ Спортивные видео.